Приветствую, друзья, всех на своем канале. Данный канал посвященный покеру, но данный ролик сегодня будет посвящен именно взаимной подписке. И дело в том, что мне не хватает подписчиков, поэтому я решил обратиться э, к вам, дорогие друзья, за помощью. Э, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. От меня будет то же самое. Взаимная будет подписка, взаимные лайки. Условия простые, они у меня здесь вот на рабочем столе. Э, почему? Я пришел к такому выводу Именно обратиться к вам за помощью Да дело в том, что YouTube выставил такие вот ограничения Чтобы при наборе тысячи подписчиков Наступают другие вот процессы Поэтому у меня не хватает подписчиков Не хватает часов и Так далее, тому подобное. Ну в принципе, как у большинство у всех начинающих блогеров Поэтому у меня к вам Большая просьба подписывайтесь на канал Ставьте лайки Я отвечу тем же и буду рад Новым знакомым и всему прочему. Поэтому желаю всем удачи, процветания, продвижения вашему каналу. Всего доброго!